приветствую всех на моем канале с вами ирина сегодня я делаю повязку для волос для маленькой девочки кому интересно оставайтесь со мной для этой работы мне понадобилось кружево стрейч вот так оно тянется и ширина этого кружева 8 сантиметров а отрезок я буду брать длиной в 36 сантиметров. Затем будет нужен мне маленький кусочек атласной ленты шириной 4 сантиметра. И для цветов я буду использовать ленту из органзы. Вот такие цвета у меня нашлись. Они подходят друг другу. Ширина этой ленты 2 сантиметра для серединок цветов мне понадобится 4 бусины диаметром 5 миллиметров а также для работы нужна иголка с ниткой пинцет зажигалка и клеевой пистолет Итак, начинаю делать цветок. Складываю из ленты треугольники. Вначале я срез ленты приклеиваю огнем в зажигалки. Вот таким образом. И делаю еще один треугольник. А треугольники складываю друг к дружке. Закрепляю нитку вот таким образом, чтобы узелок у меня не выскочил. Получается один лепесток. Делаю еще два треугольничка. Складываю их два вместе. Получается еще один лепесток. Уголки у основания прошиваю иглой. И таким образом... Двигаюсь дальше. Для одного цветка мне нужно сделать восемнадцать лепестков. Вот они уже сделаны. И теперь можно остаток ленты срезать. А срез обработать огнем зажигалки. Теперь верхнюю часть цветка я собираю в кольцо. А нитку стягиваю, но не слишком плотно. Уже в работе просто будет понятно, что слишком затягивать не нужно. Сейчас я ниточку немножко освобожу здесь. И сделаю красивую серединку для цветочка. Вот так. Теперь я нитку выведу на изнаночную сторону. И там ее закреплю. Из маленьких лепестков я буду делать один большой лепесток. Вот из трех лепесточков я беру их вот так, совмещаю кончики, выравниваю по длине и по высоте. На помощь приходит мне пинцет. И теперь вот эти маленькие кончики я оплавляю огнем. Но огнем я не касаюсь ткани. Подплавляю и формирую кончик. Теперь из следующих трех лепестков делаю один большой лепесток. И здесь у меня получится 6 лепесточков. Вот они уже готовы. Получается вот такая фигура. Теперь я переворачиваю деталь изнаночной стороной к себе и прошиваю по контуру внутреннего круга. Захватываю сгиба и замыкаю кольцом. Здесь тоже слишком туго я не стягиваю смотрю какая форма получается если мне нравится значит хватит теперь я выйду с ниточкой на лицевую сторону это серединка цветка и нужно серединку как можно больше приблизить низу цветка, закрепляю здесь нитку, подтягиваю и теперь пришью серединку, пришью бусинку. Все, закрепляем нитку. Получается вот такой цветочек. Это с другой ленты. А этот цветочек уже с листиками. И я покажу, как я сделала эти листики. Вот такие они. Начинаю работу так же, как и делала я цветок, но для листика мне нужно сделать всего лишь три лепесточка, три лепесточка, да теперь я прошью уголки у основания. И сразу же нить не закреплю. Здесь тоже из трех лепестков я делаю. Один большой лепесток а теперь я его вот так возьму и разделю видите он разделяется как раз по центру наношу капельку клея центр внизу и подставляю уголочек туда все листик готов на всю композицию у меня понадобилось 15 листиков. А это бутон уже с листочками. И сейчас я покажу, как сделать бутон. Все делается аналогично. На бутон я делаю уже 15 лепестков. Если у цветка это место, центр, то у бутона это будет низ. Низ бутона. Закрепила я низ. А теперь я сделаю большие лепестки из трех маленьких лепестков. Всё, как цветочки мы делали только здесь у меня будет 5 лепестков и получается вот такая фигура опять по центру я прошиваю по изнаночной стороне конечно же но у бутона это будет внутренняя сторона. Здесь я уже плотно стягиваю. И теперь делаю еще один ряд. Прошиваю по центру самого лепестка. И теперь я нитку стягиваю и формирую бутончик. Здесь можно стянуть и больше, и меньше. Кому как надо, так и делаем. Вывожу иголку вниз и подтягиваю вниз. Бутон как бы проседает и приобретает объемную форму. Ниточку закрепляем и получается вот такой бутончик уже с листиками. Сейчас покажу как приклеить листики к бутону. Здесь клей я наношу на заднюю стеночку примерно от середины вниз. Приклеиваю, выбираю место, где лучше это сделать, приклеить. Теперь нанесу клей на уголок и придавлю его к низу. Вот так. Сам листик раскрывается. И второй листик. Я поработаю с заготовкой. Это основа. И из этого прямоугольника, размер которого 8 на 4, нужно сделать овал. Срезаю уголки. срезаю обрабатываю огнем. И на основу буду приклеивать кружево. Можно сразу сделать складочки. Вот как сейчас я делаю. А можно сделать по-другому. Покажу и второй вариант. сделать нанести полоску клея по центру приклеить кружево а края с обеих сторон собрать в складочки заложить в складочки вот так теперь с обратной стороны нужно подклеить свободные концы ленты. И теперь самая интересная работа. Я буду собирать всю композицию. Начинаю с бутонов. Те места, где цветы отстают друг от друга или бутоны, нужно подклеить их друг к другу. Здесь отстают лепесточки, я их подклеиваю. И вот здесь. И таким образом композиция завершена. Я желаю всем творческого настроения. С вами была Ирина. До новых встреч!